Сегодня у меня очень интересная встреча. Мы встречаемся с человеком, которого я видел всего-навсего два раза. И это связано с тем, что он все время находится в разъездах. И это руководитель отдела строительства компании Куга Рагим Вильдиханович. Приветствую вас. Добрый день, Станислав. В первую очередь хотелось бы услышать, чем вы занимаетесь в компании Куга. Я строитель, руководитель строительного отдела компании «Кугаваш». Я занимаюсь непосредственно возведением объектов под установку оборудования. И в общем строительной частью все, что касается стройки. Сколько лет ты уже в нашей компании работаешь? Получается, три года. Непосредственно в компании «Куга». Три года до этого как бы тоже строил. А какой собственно. объем уже примерно вот подсчитывал, наверное, смотрел? Сколько за время работы в «Куга» уже было построено мой постов? В чем Mm. Это привык Интересный вопрос. Да. Считать даже не задумывался о том, что нужно было посчитать. Но ну, я думаю, до 150 объектов. Замечательно, замечательно. Ну, за три года, да. В принципе. А сколько бригад а, всего в твоем подчинении? Сейчас на данный момент три бригады. В следующем году будем расширяться. А, будет порядка пяти бригад. бригад я так, да, я так рассчитывать. Это 4-5 бригад в любом случае будет mm -hmm. Можешь рассказать какое-нибудь самую большую гордость твою, да, самую большую мойку, то есть или ты, которой ты гордишься, скажем так. Из тех, которые я уже сделал? Да, конечно. Так, ну это, наверное, была первая большая моя мойка. Она не по объему была большая, она была такая достаточно сложная. Это первая мойка в Республике Дагестан, арочного типа, ферменная, такая очень сложная, конструктивная. Угу. И... Почему она мне нравится? Потому что именно а, сделав эту мойку, я, как бы, можно сказать, показал себя, на что я способен, что я умею. То есть первая мойка mm -hmm. была, моей, наверное, не была в моей гордости, для меня mm -hmm. это, это была просто работа, мы ее собрали, mm -hmm. такой, красиво, нормально. А я не обратил внимания, там, боковым зрением, что mm -hmm. клиент в это время ходил с телефоном, фотографировал, что-то кому-то отзванивался все время. Mm -hmm. Как выяснилось потом, он... Показывал всем своим друзьям и рассказывал, какая она крутая, какая она такая, там, mm -hmm. и, то есть все. Я вот это показывал, показывал, потом как раз таки это и была там мойка, с которой мы начали работать с куга это первое дистанционно мы делали. И руководство Куги увидело, как мы угу. ее построили. И прям все это... Принесло, соответственно, работу. Да, и все. И больше не на меня кто мест, будет строить? Да, куги, да. уже известный факт. Да. А, а до этого, то есть получается, до Куги это практически там, не, не такое большое время, да, когда устанавливал мойки самообслуживания. Свою первую мойку самообслуживания, свою личную, то есть, угу. которую я эксплуатировал, была моей прям угу. где-то за два года до этого до этого до того как я установил свою мойку я сначала занимался если непосредственно мойками самоуслуживания, занимался переоборудованием uh -huh. классических моек мой крисов uh -huh. это можно на uh -huh. юге соответственно там это можно делать без больших вложений соответственно там и как бы это и реализует в основном потом я установил свои мойки уже стал строить под ключ Пошли заявки по строительству под ключ моек, и вот в итоге угу. пока здесь. Интересно, строим. да, уже большой опыт, на самом деле, как бы пройдено. Много что заключаем, много что повидал. Хотелось бы узнать еще и такой случай, да, наверняка есть какой-то был проблематичный момент, или связанный с клиентом, или со строительством, когда с тобой где-то не соглашались, да, но при этом знал как бы как технический сводки специалист что ты прав есть какой-нибудь такой случай для примера может быть привезешь интересно будет послушать на самом деле я сейчас не, не то чтобы пытаюсь вспомнить было такое или нет я пытаюсь выбрать из тех моментов который огромного много, количества да? случаев да выбрать именно тот который больше всего подойдет потому что на самом деле прецедентов огромное количество часто бывает приезжаешь я часто приезжаю на консультации на объект до начала строительства чтобы правильно расположить мойку от расположения немало зависит, как гонка будет uh -huh. работать, как она, какую прибыль она будет приносить и так далее. И приходишь, и приходится прямо тыкать клиента носом. говорит, эта земля не подходит. Я приехал за тысячи километров, uh -huh. потратил свое время. И для того, чтобы поулыбаться тебе и лицемерно сказать, да, да у тебя все хорошо, строй на здоровье, я свои uh -huh. деньги заработал и ушел. Нет, она не будет здесь работать. Найди другую землю в аренду, не цепляйся за свою и так далее. Uh -huh. Был прецедент самый интересный у нас значит, в городе Выборг. Фамилию сейчас не вспомню, Сергей зовут э, заказчика. Долго спорили о том, тупиковую мойку либо сквозную ставить. Спорили практически с пены изо рта, он настоятельно э, рекомендовал нам, скажем так, по факту э, строить сквозную. Я сказал, что я сквозную строить не буду, будет только тупиковая и только там, где я сказал. В итоге я его заставил сделать так, как я сказал. Буквально месяца два после запуска он с такими словами благодарностями звонил, и там, блин, действительно, как хорошо, что я не сделал сквозной, и вот надо было не так. Вот. А, так чем, ты, а чем ты обосновывался, когда а, тебе клиент просил сделать сквозную мойку, а ты все-таки настаивал а, на своей ну, позиции? Никого? Да, все-таки вот. Блин, ну это просто так в двух словах не объяснить, принимаешь? на самом деле… Как ты часто, видишь, вот, что да, вот часто, кстати, у нас просят проконсультировать там, по телефону mm -hmm. или давайте я вам там по съемку скину, вы мне скажете, нет, мне mm -hmm. нужно прийти, пощупать на месте, оглянуться, просто развернуться по сторонам, посмотреть, а, как расположены деревья, как расположены здания, какие подъезды под каким углом находится дорога, под каким углом mm -hmm. относительно дороги будет стоять мойка, mm -hmm. как расположен сам участок, какие там рядом с ним стоят, я не знаю, там столбы и все прочее. Какая земля? От миллиона мелких нюансов зависит то, как правильно расположить mm -hmm. мойку. Можно, конечно, не заморачиваться, бизнес мойки в самом вообще сам по себе такой, что плехнул куда хочешь мойку, и она в любом случае будет приносить прибыль. Просто можно выжать из того или иного участка максимум. И ты это ты нужно стараться делать, этот раз этот... ты вкладываешь mm -hmm. свою душу, свои деньги, свой труд во все это. Ну, понятно, даже если ты просто деньги вкладываешь, эти деньги ты когда-то заработал. И тебе mm -hmm. нужно, чтобы эти деньги по факту были активом, а не пассивом, чтобы они приносили прибыль максимум. Соответственно, чем больше ты ее, чем лучше ты ее расположишь, чем в лучшем месте, чем mm -hmm. лучше даже на том или ином участке, тем больше она будет приносить прибыли и меньше проблем. Расскажи о самом сложном инженерном решении, которое тебе за весь период, скажем так, работы в этой сфере удалось реализовать. И в чем была эта сложность? Так прямо не вспомню, их огромное количество, на каждом объекте, на самом деле, очень много, вне зависимости от того, разработан ли полный план стройки, готов ли полностью проект, отработан ли он. Независимости от этого, в любом случае, приходится принимать огромное количество решений индивидуальных для каждой мойки угу. а, именно инженерных, то есть как расположить правильно колодцы, поставить их вне земли, а, вне плиты или под плитой, к чему приведет то что колодцы будут находиться под плитой, как правильно подвести трубы. Огромное количество мелочевки, мелочевки, мелочевки которые, угу. решения по которым нужно принимать на месте. Есть ли какие-то наработки, ну, так называемые патенты, или какой-то, может быть, ноу-хау, который вот, есть только вот у тебя, и ты это чаще, там, может быть, других применяешь в работе. Вот что-то, что выделяет именно вас, вашу команду, твоих, там, может быть, бригадиров. Мы, в первую очередь, пытаемся подойти к каждому клиенту индивидуально, так как мойки... Одинаковых двух моек практически не бывает. Ну, угу. понятно, что они типовые, но все зависимости, э, то есть все строится в зависимости от тех условий, которые у нас есть э, на том или ином участке, в том или ином городе, э, у того или иного клиента. Плюс советуем, как, как правило, я обычно советую, ну, как я уже говорил, там расположить правильно и так далее это одно дело: как в дальнейшем эксплуатировать эту мойку. На своем собственном опыте владельца моек самообслуживания, я говорю, э, как лучше она будет работать, как удобнее будет для клиентов, как привлечь клиентов и так далее. Какие-то мелочи рекомендую, на каких-то даже иногда настаивать для клиентов. Угу. Плюс я по своей работе часто вынужден путешествовать из города в город. Соответственно, переезжая с места на место, я так или иначе попадаю те, на, на те мойки, которые я уже отстроил некоторое время назад. Соответственно, заезжаю, разговариваю с владельцем, разговариваю с клиентами смотрю, к чему привели мои решения. Если они в чем-то были, возможно, не самыми правильными в дальнейшем на других мойках, мы делаем с учетом вот этих каких-то, возможно, небольших недостатков или чего-то еще. Что обычно должно, то есть, вот вы перед тем, как вы приезжаете на объект, как вы согласовываете выезд, что, может быть, должно как бы быть со стороны заказчика к этому моменту готово? Там, может быть, какая-то документация или, может быть, я не знаю, там какие-то электричества хотелось бы об этом узнать немного поподробнее есть такое ошибочное мнение то есть многие большинство именно так и поступают то есть делают подготавливать какую то проектную документацию угу. усаживают пятно застройки на участке там подгоняют и так далее и так далее и потом уже непосредственно перед началом строительства угу. пытается вызвать к подрядчику чтобы он приехал и посмотрел как у мне что будет Но на самом деле гораздо раньше Лучше это делать гораздо раньше, uh -huh. до того, как вы решили непосредственно, где эту мойку ставить и так далее. То есть я вам помогу уже с расположением этой мойки, если будет на то возможность, то есть я приеду на объект, буду располагать ее как нужно. То есть получается, а, что они сделали уже проект, да, может быть нужно перевернуть да, и, потом проект мойку, документ, да, и, да, и получается да, переделать, что меняется время. Перекладывать, угу. а, возможно, были не учтены какие-то там защитные зоны и так далее, и так далее. Поэтому мы обычно рекомендуем нашим заказчикам, нашим угу. партнерам а, обращаться заранее, чтобы мы могли помочь им с этим делом и... То есть до начала строительства, до начала строительства расположили правильный объект, помогли с какой-то там проектной документацией и так далее. Расскажи, пожалуйста, какие материалы вообще ты используешь, где ты их закупаешь, почему там именно ну, такое решение тобой может быть принято. Да? Это, на, это происходит здесь в Москве, комплектуешь, или ты находишь вот по месту, потому что ты все-таки строишь по всей России. То есть... Да, стройки по всей России, естественно, предполагает какую-то, как минимум, часть материалов закупать непосредственно вблизи самих объектов строительства. Тут же в, частности, да, в частности, да, логистика очень сложная. Страна у нас большая, и вести... В том числе, вот ну, мы сейчас строимся там, в усырий, вести mm -hmm. отсюда в какие-то там композитные материалы, там обшивки и так далее, для металл mm -hmm. и уж тем более бетон, ну, как минимум, mm -hmm. глупо. Mm -hmm. да, как минимум глупо. Соответственно, das мы это все не успеем довести. Соответственно, большая часть крупных материалов заводится то есть закупается на месте. Mm -hmm. а какие-то определенные детали для мойки mm -hmm. мы везем непосредственно заводов-изготовителей uh -huh. или от э, фирм, которые поставляют ту или иную продукцию для мойки, э, в том числе вот обшивочные материалы мы заказываем в Липецке, uh -huh. то есть у нас нет резона где-то брать в другом месте, мы везем напрямую из Липецка. Uh -huh. Липецк, как все знают, э, стоит самый большой в России завод э, металлургический НЛМК, uh -huh. новолипецкий металлургический комбинации соответственно э, фирма, которая завода, да. да, ну можно сказать не завода, а фирма, которая закупается на заводе из, mm -hmm. из продуктов завода э, делает нам определенный там, обшивочный материал и отправляет туда, куда нужно mm -hmm. по твоим каким то шаблонам по на, да обязательно по нашим чертежам там, они, чертежи, да. Да, у нас есть наработанные mm -hmm. какие-то и соответственно непосредственно к каждому клиенту, если какие-то изменения нужны, mm -hmm. где-то увеличился фриз, где-то уменьшился фриз, mm -hmm. где-то добавили какие-то элементы определенные, им отправляем чертежи, они все отделывают и отправляют. А по технике, вот, может быть, какие-то КАМАЗы, чтобы перевозить нужна какая-то грузовая техника, самосвалы, а потом какие-то, может быть, экскаваторы и так далее, как с ними происходит? То есть... Все это, в том числе, как и бетон, как и крупный mm -hmm. металл, это все, все закупается на месте. На месте. А, трактора, спецтехника, спецтехники. Находишь все, заказывается все на месте. сам или просишь находить а, или партнера нашел? Про... Нет, это все наша проблема. Мы угу. не звалим такие угу. технические моменты на Вы заказчиков, сами. потому что это... нет, его это не должно угу. касаться ни в коей мере, то есть заказчика. Он для того, и к нам обратился, чтобы не ходить и не бегать, не искать трактора. Есть определенные вещи, которые мы просим а, помочь заказчика, то есть подбор жилья для бригады рабочих, например, mm -hmm. немножко накладно там про рабу mm -hmm. приехать, там неделю таскаться искать жилье, mm -hmm. когда человек там живет на этой местности уже mm -hmm. все более знает, да, да и он там нет на знакомые, можно... друзья, там есть, может, своя какая-то квартирка mm -hmm. и все. Mm -hmm. Вот именно в этом плане, например, мы просим заказчика жилье подбирать для рабочих, все остальное мы оплачиваем, находим сами. Касательно спецтехники наши заказчики сами идут по пути того, чтобы когда мы приезжаем на объект, они подходят и говорят, давайте, ребята, я вам помогу. У нас тут у моего там Машенький, друга, да. свата, брата есть какая-то база, м -м. они там сделают подешевле, там толковые трактористы, м -м. там у нас крановщик хороший м -м. есть. Там. Ну, как правило, это, да, да. это происходит только в маленьких городах, где м -м. люди как-то привыкли да. вот вас-вас и все друзья. Да. В больших городах кидают на стол Телефон, договоры да. и говорят, и все, иди занимайся своим <свят> делом. Ну, что, в принципе, верно. Да, все, так и должно быть. Я заметил, что дизайн моек у всех практически плюс-минус одинаковые хотел бы вот узнать с чем это связано с тем что всем нравится один и тот же стиль один и тот же дизайн или это с какой-то может быть технической точки зрения да вот как-то вот может раскроешь ну, дизайн типовой дизайн всех моек самообслуживания он чем абсолютно примитивный сделан именно для того чтобы мойка была функциональной угу. он функционален и все а, Какие-то определенные элементы там добавляют. Но ну, мойка самообслуживания должна быть первая. А, Недорогое в строительстве, соответственно, там нет громоздких стен больших и угу. всего такого прочего. каких-то дорогой отделки фасадов. А, все минималистично, все просто, а, потому что мойка должна быть в первую очередь, как я уже говорил, функционально, недорогой, угу. а, быстро окупаемой, соответственно если вы стоите где-то в центре большого города, да, она должна быть красивой. Тем более там, где есть большая конкуренция, нужно чем-то выделиться. И внешний вид мойки – это одно из тех, чем можно привлечь клиента. Хотелось бы узнать, как отражается это, может быть, на долговечности мойки? Сколько она живет по времени? Вообще, вот, интересный здесь вопрос. Можно продлить срок службы мойки до, там, я не знаю, ну, чуть ли не до бесконечности. Uh -huh. Все зависит от того, сколько вы готовы вложиться, так как определенные покрытия для мойки, определенные плиты и так далее, то все стоит немало. Uh -huh. У нас есть несколько вариантов постройки, uh -huh. отделки. Сейчас объясню по покрытиям, по долговечности мойки, это то, каким покрытием покрыт металл. Или какой металл? Многие даже не понимают и спрашивают, типа, вы оцинкованный металл? Я говорю, да, в цинковом покрытии. Они говорят, нет, нам оцинкованный нужно а в цинковом покрытии. Это тот же самый черный То металл, просто самое, он да. оцинковывается. Так вот, в основном применяют три типа покрытия. Это алкидное покрытие, это порошковое покрытие и, значит, соответственно, цинк, горячее цинкование. У каждого из них есть свое, свое преимущество и свои недостатки. Об этом не стоит забывать, не бывает абсолютно идеальных, идеальных вещей. Угу. Надо учитывать не только плюсы. Многие привыкли рассказывая о своем продукте, начинают, да у нас это хорошо, у нас он такой крутой, там то же самое порошковое покрытие, оно не изнашивается, оно там не, подвержено, живет, да. Да, не подвержено агрессивным средам, оно, оно там долго держится, не отслаивается и так далее. А о минусах ее никто не рассказывает и умалчивает просто. Покрытие алкидное. По сути, это самое слабое покрытие, которое можно придумать для мойки самообслуживания. Uh -huh. Это самая обычная краска алкидная. Живет она, как правило, если сделать все по-простому, 2-3 месяца, эта мойка все начнет ржаветь. И неужели, вот я хотел сразу вы спросить, что, неужели клиенты применяют и красят такой краской? Я вам больше скажу, мы красим такой краской. Ой, а почему? Вот, вот, вот, интересно. это связано? Сейчас я это все как, объясню. Как, как, сейчас я пошел вот, вот, вот, вот, сейчас я это все объясню. Вы просто неправильно понимаете, это все. Mm -hmm. Сейчас объясню. Значит, в первую очередь, значит, алкидное покрытие, да, я объяснил, что оно не очень, как правило, не очень надежное. Mm -hmm. И как бы мы все привыкли, там взял кисточку, взял краску, помазал. Да, и и вводит, там через полгода хорошо красиво смотрится, и через два-три месяца, полгода mm -hmm. начала там где-то ржаветь, начала там кусками отваливаться эта краска. Mm -hmm. Ну а что, я краску банку купил за 200 рублей mm -hmm. и кисточку. А, не покажу. жалко, еще раз покрашу, тем более краска осталась, там где-то гараже mm -hmm. лежит. А, этот недостаток появляется только при покрытии неумелыми руками. То есть все нужно делать правильно, по технологиям. Если подбирать правильную дорогостоящую краску, дорогостоящий mm -hmm. грунт обязательно. Mm -hmm. То есть многие вообще забивают а, на грунт, красят просто краской. Кто-то мажет грунтом и думает, что это будет работать. Запомните раз и навсегда. Грунт не работает без краски, краска не работает без грунта. И все это покрывается лаком, делается по, а, всем, по правильным технологиям. Mm -hmm. И живет долго и счастливо. Mm -hmm. Просто mm -hmm. нужно правильно подойти. Что такое алкидный грунт, алкидная краска? Это краска, которая красят автомобили наши машины, здесь mm -hmm. 10-15 лет mm -hmm. и живут нормально. Я говорил первое yeah, недостаток алкидный, э да. алкидного покрытия в том, что немножко мягкая, если там будет у нас вандал, который будет гвоздиком царапать, да, но поцарапается, он будет жаветь. Mm -hmm. Вот тут же мы сразу попадаем на преимущество алкидного mm -hmm. покрытия, то что реставрация его абсолютно простая, то есть не нужно ничего Взяли щеточку, взяли кисточку, подчистили, подкрасили, и у вас снова новая mm -hmm. мойка. В первую очередь, наверное, то, что интересует всех, это цена алкидное покрытие самое недорогое. То есть здесь главное правильно подойти к нанесению этого покрытия, mm -hmm. тогда все будет работать при агрессивных средах, которые у нас находятся в мойке самообслуживания. Любое другое покрытие оно очень быстро изнашивается, если сделать это все неправильно, все быстро ржавеет. Неумелые руки дают ресурс mm -hmm. этой мойки 2-3 месяца, максимум полгода. То, что делаем мы, то есть мы официально даем год гарантии на свое покрытие плюс а, чисто по-человечески три года эта мойка спокойно живет сейчас объясню почему три года и почему это хорошо что она живет именно три года тут мы плавно переходим к, к порошковым покрытием много везде можете услышать на разных форумах по там краски и так далее а, как все с пеной урта а, рассказывают о преимуществах хвалят. хвалят да рассказывают о преимуществах а, порошкового покрытия. В том числе некоторые блогеры-мойщики, которые говорят, что это хорошо и прям будет жить долго и счастливо. Объясню. Из настойкового покрытия абсолютно не выцветает. Но вот здесь опять-таки мы попадаем на большие проблемы с недостатками. Первое. Оно реально на самом деле очень качественное покрытие. порошковое mm -hmm. очень хорошие для мойки самообслуживания, для любых агрессивных средств, для любых нагрузок. Но только при условии, что нанесено оно будет идеально объясню почему есть алкидное покрытие либо цинковое то есть мы с обоих сторон mm -hmm. берем что алкидное что цинковое про которое еще не говорили где-то частично плохо отшкурен металл или какие-то там скажем мелочи mm -hmm. остались недоработанные перед нанесением самого покрытия появляется коррозия точечно Точечно. То есть только в том месте. Можно сделать, плохо, да, мы, сделать мы можем отремонтировать кратко. ее точечно. Угу. Порошковое покрытие. Мы мало того не просто не можем точечно отремонтировать. Угу. Мы даже не увидим, что это то есть, есть какой-то косяк под краской. Угу. Какая-то крупинка, когда пескастуили осталось. Где-то пескастуилище не заметил, не очистил. Угу. Где-то грунт плохо нанесся. Угу. А Последствия всего этого, то, что краска просто в какой-то там момент, через год, два, три, кусками просто будет отпадать от этой мойки. А какой, если нормаль, по нормальному, да, большая, под ней да. такая ржавчина будет, угу. а, у порошковой краси, не, у порошкового покрытия нет адгезии абсолютно. То есть это угу. просто а, пластиковая обертка. Если алкидное покрытие, либо угу. цинк у нас, а, у него высокая адгезия, он хорошо прилипает а, к поверхности. поверхности, здесь ее нету. Соответственно, она отпадает. То есть сначала она будет ржаветь внутри угу. а, между слоями, между металлом и одним слоем краски. Соответственно, все это будет ржаветь, вы этого не увидите. Потом Через буквально три, четыре, пять месяцев это все просто кусками будет отпадать в отличие от алкидного покрытия. Угу. А, недостаток, что а, цинкового, что порошкового покрытия его невозможно отреставрировать в полевых условиях. Угу. Невозможно. Угу. В любом случае до винтика разберется. А угу. тут еще как бы мы попадаем на такую ситуацию. А, алкидное покрытие мы можем собрать на сварных соединениях, потому что красить его можно в полевых условиях. А порошковое покрытие, опять-таки, некоторые думают, что можно там порошком покрасить, то есть нанести порошковое покрытие, а потом при сварке, где обгорает, в частях, где обгорает у нас порошковое покрытие, просто подмазать кисточкой. Вот это угу. первое, от чего начнет сыпаться ваша угу. мойка. Нужно делать ее на болтовых соединениях, соответственно, в разы возрастает резко стоимость самого металлического каркаса, мы уже попадаем на денежку. Теперь, пришло время, когда у нас краска начала отпадать, ну дай бог, что такого не произошло, но вдруг такое получилось, и оно начало отпадать. Нужно разобрать до винтика, все обшивки снять, разобрать до винтика весь металлический каркас, отвести угу. его на завод, угу. отдать немалые деньги за очистку, отдать немалые деньги за покраску проржавевшего металла, и надеяться, что вам нанесут его хорошо, и оно будет жить опять, а не будет угу. И в итоге стоимость этой процедуры реставрации гораздо выше, чем купить новый новый каркас металлический, угу. то есть в разы дороже. Вот, вот вы поняли теперь, как он к этому пришел? Вот. На самом деле интересно. Я интересный пришел был, к этому. Да. А, сейчас я объясню, кстати, вот интересный вопрос. Угу. А, почему я об этом знаю? Почему я со всех сторон это рассказывал? Потому что до того, как заниматься мойками самообслуживания, я занимался непосредственно металлообработкой. Угу. До того, как заняться металлообработкой, то есть у меня был бизнес металлообработки. Угу. То есть металлические всякие Поэтому изделия изготавливали и так далее, да. Ага. До этого я сам непосредственно работал и маляром, и сварщиком и так далее. Ага. А до этого, когда я был маленьким ребенком, меня всему этому учил мой отец, у которого 30 лет стажа сварщика советский угу. такой вот прям дружный да, да, матерый сварщик, такая, да. Вот у него, я, у него я всему этому учился, и он какое-то время работал маляром, то есть он именно непосредственно занимался там покраской машины. Я помню, мы в угу. детстве бегали просили у да у да, нас гонялся время типа не путайтесь под ногами мы просили там с братом чем-то помочь там подкрасить где-то машинку и так далее да, да, да. вот оттуда я и знаю об этих всех вещах а, значит плавно переходим к третьему покрытию это цинковое покрытие самое идеальное что можно придумать для мойки самообслуживания а, цинк сам по себе а, имеет свойство сам себя заживлять при небольших mm -hmm. какие-то царапинах и так далее mm -hmm. а, нет у него никакой коррозии то есть он абсолютно не подвержен агрессивно средам, там, химии и так далее. Проблемы опять-таки две. Первая с реставрацией. Понятно, что все то же самое, что касается да, порошкового покрытия, тоже опять... касается и цинка. А единственное, то, что с цинком это ну, меньше вероятности, что произойдет, потому что он сам себя заживляет mm -hmm. и меньше вероятности того, что он быстро попортится. Даже не быстро, а вообще как-то попортится. Мы все видели там цинковые да, э, конструкции, которые собраны там где-то советские времена, восьмидесятых, да, да, да, девяностых, они стояли, как новые да. Но там и наносилось, ведь, ведь, я так понимаю, что зависит толщина, от толщина слоя. Да, толщина слоя имеет, да, имеет. И тут мы приходим к второму недостатку а, цинкового покрытия, это то, что оно серое. То есть в каких-то цветах, ну цинк на ну, серый да, и все, он, он все. просто серый и все. А, Но ну, сейчас мы пришли, то есть, ну Сейчас есть куча абсолютно там интересных, цветастых, красивых, ярких обшивок, которым mm -hmm. можно все это обшить. Плюс э, мойка, как бы это не только каркас, это там, mm -hmm. фрезы, рекламные баннера, mm -hmm. перегородки и так далее, которые можно разными цветами украсить, чуть -чуть так что все это ага. будет ярко да и красиво. Но сам скелет в любом случае останется серым. Mm -hmm. а, также скелет сам можно отделать уже фасадными какие-то элементами, mm -hmm. которые украсят у нас, сделают э, мойку светлее, живее mm -hmm. в первую очередь. Не светлее, а именно живее. Интересный для пользователей. Вот, И, вот да, это на самом деле самый взгляд. правильный подход, но ну, угу. понятно, что так как он самый правильный, он, соответственно, самый, самый дорогой. дорогой да. да, не потому, что а, если это правильно, то мы решили его продать долго дорого, или нам цинковый металл. Завод по цинкованию, а, оцинку, то есть сам, сам У -у -у. цинк очень дорогой, У -у -у. соответственно, металл оцинковать У -у -у. очень дорого. То сам есть сам сам дорого. завод непосредственно не маленькие это. деньги за это берет. У -у -у. То есть по стоимости, чтобы понимал клиент. У -у -у. Uh, стоимость тонны металла и стоимость оцинковки этого uh -huh. металла один в один. То есть, То есть почти завод берет в дня. два раза резко возрастает стоимость uh -huh. расход металла на один пост. То есть на пост мы там тонну-полторы используем, столько же денег, сколько стоит металл на металлобазе, uh -huh. столько же возьмет завод. Плюс нужно это делать все в болтовых соединениях, обязательно, сын цинк не заварить. Есть определенные э, способы Сделать оцинкованную мойку на сварных соединениях. Uh -huh. Понятно, что каким-то местами именно в сварных соединениях она будет немного ржаветь, ее нужно будет время от времени почищать, но, по крайней мере, основная часть каркаса, она будет цинковая и она uh -huh. не будет портиться. Швы не такая большая проблема их зачистить там, и подкрасить в дальнейшем при эксплуатации мойки. Если у вас администратор, который там какое-то время uh -huh. засидел, забездельничал, пнули его и пошел, да, по и пошел он потихоньку чистить, красить. Понятно. Вот. Если в комплексе брать все три покрытия, у нас есть цинк, у нас есть алкид и есть порошковое покрытие. Да. Хотите вы того или нет, насколько бы не было у вас идеальное покрытие, никто не отменял камень в воде. А, буквально через 2-3, максимум 3 mm -hmm. года, почему я говорил вначале mm -hmm. о этих 3 годах, примерно через 3 года мойка станет сама по себе уже. Какая бы она ни была, там серая, бурая, малиновая, mm -hmm. она станет серой. Mm -hmm. Камень откладывается на покрытие, его нужно реставрировать, потому что мойка mm -hmm. станет старой, ветхой нужно ее реставрировать сняли обшивки окрасили алкидное покрытие очистили заново покрасили прям полевых условиях и у нас опять через три года новая мойка нам не нужно менять там фасады или что-то еще реставрация? да да да То есть клиенты обращаются да и вы приезжаете там по прошествию трех-двух лет те которые мы построили слава богу мы пока еще не реставрировали и на одном объекте у нас как раз был такой прецедент интересный. То есть клиент позвонил, и такой, ребята, у меня краска полезла. Я mm -hmm. в панике думаю, как так, с какими годами наработанная mm -hmm. схема работы. А, хорошо, что я, прежде чем поехать на объект, спросил у него самого, опять перезвонил. Mm -hmm. Говорю, что случилось? Он говорит: да, у нас тут а, значит, зимой что-то, лед немножко, корка по получилась на металлокаркасе. Mm -hmm. Администратор взял молоток и начал отбивать это вместе. С, вместе с краской отбил, не mm -hmm. вместе mm -hmm. с краской, а точечно. Mm -hmm. Где убилась, mm -hmm. mm -hmm. да, все побилось, да. Это единственный железо. прецедент, который у нас был с краской. Пока вроде все нормально, угу. те объекты, которые мы построили, проблем больших глобальных с этим нету. Вот, кстати, преимущество еще одно реставрации алкидного покрытия, то, что его можно и зимой делать. Зимой, то есть. при минусовых температурах зимой. спокойно. спокойно зимой, когда меньше работы, отделили два поста, два работает, два у нас там администратор в свободное время обшивки снял, почистил, подкрасил угу. заново, собрал, запустил эти два поста, разобрал следующие два поста. Угу. К летнему, там весеннему сезону, ну, когда у нас самый наплыв клиентов, у нас новая мойки, красивая, яркая. Понятно. Интересует такой еще вопрос, по поводу очищ... очистки сточных вод. вод, да, как они происходят, то есть канализация, это все подключения, какие там устанавливаются, может быть, установки какие-то есть, какие-то рекомендации от тебя хотелось Система бы услышать. Система достаточно типовая, на самом деле, для всех моек, здесь как бы кто-то кто и как к ней будет подходить. Uh -huh. а, типовая она в том плане, что стоят пескоуловители в постах, uh -huh. стоят дополнительный, стоит дополнительный, там, от в зависимости от количества постов, там, один или два, дополнительный отстойник и отстойник. Uh -huh. а, после него стоят жироловитель а дальше uh -huh. по требованию, а, то есть это минимальные требования администрации практически Сампина, любой. я так понимаю, да, да. еще каких-то? А, а, там... Дальше уже, то есть... Если потребуют водоканал, если потребуют экологи, нам будет ставить сорбционный фильтр. В базе мы его не устанавливаем, потому что игрушка достаточно дорогостоящая и, скажем так, бесполезная. Бесполезная в плане того, что экологи требуют, чтобы в наши чистые, причистые канализационные трубы сливалась только родничковая водичка. Которую можно пить. Которую и делает на соответствии сорбционный фильтр. Вот Стоит он достаточно дорого, сам его монтаж дорогой, поэтому просто так поставить его не имеет смысла затрачить такие деньги. Нерентабельно просто, да, может и не понадобится. Скорее всего, он не понадобится. Угу. Но, тем не менее, прецеденты были в одном или двух местах, на что потребовала администрация да. его поставить. А, сорционный фильтр можно поставить в процессе, либо угу. даже после отстройки, после ввода в эксплуатацию. Если у нас все документы получены, все работает мойка, вдруг пришло какое-то требование, проблем абсолютно никаких нет. Угу. То есть у нас земля, в принципе, позволяет, место позволяет угу. на то, что смонтировать сарционный фильтр. Проходит у нас э, магистраль э, канализационная, обрезаем, врезаемся. дальше уже подключение, соответственно, центральную канализацию, если она есть, если нет, есть другие пути, скажем угу. так, отвода этих источников. Вот, вот и все. Понял, спасибо. Хотелось бы еще задать такой вопрос по поводу ценообразования. Вот э, как выстраивается у тебя ценовая политика и насколько она как бы, конкурентоспособна на рынке? Угу. А, ну, на самом деле, я часто слышу от клиентов немного такое боязливое смущение, то что цена у нас немного ниже, чем у конкурентов. А, с чем это связано? Многие побаиваются, что мы как-то экономим на материалах там, угу. и что-то подобное. А, на самом деле, первое, у нас а, достаточно такая бодрая команда снабженцев, которая выбивает нам нужные цены из угу. а, поставщиков. Второе, а, мы пошли по пути, а, скажем так, упрощения а, каких-то проект... да, каких определенных элементов, которые а, не имеют смысла, то есть, ну... В чем-то мойка слишком сильно, вообще не мойка, в любой строительный проект угу. а, слишком сложенный, слишком перегруженный материалом. А, к примеру, там некоторые применяют для устройства стропил угу. швеллер, который стоят стены и так далее. Угу. То есть это очень тяжелый материал, который провисает только под собственным весом. Мало угу. того, что он а, держит те же самые а, точечные нагрузки как например профиль угу. а, стоит раза в три дороже а, то есть Эффект ему для начала никакой, да, да, эффекта никакого ему для начала нужно держать собственный вес угу. вот мы его заменили на профиль а, профиль дешевле профиль а, до, дешевле стоит то есть он легче сам по себе а, и имеет ту же самую то есть несет выдерживает ту же самую нагрузку. что И ветровую, и, витровую, что, я так понимаю, и, витровую, и снеговую да? нагрузку выдерживает равно. то же самое, да. Угу. Зачем эта перегрузка, лишняя трата металла, которая никак не и хорошо не денег. повредит. Да, и соответственно денег, которые выброшены на ветер. Угу. Понятно, что должен быть, обязательно должен быть запас по прочности. Запас по прочности, что это такое? Многие те, кто считает, что мы сами можем построить мойку, я там гараж построил, там навес какой-нибудь поставил, вот такой-то профиль, такого-то сечения, и при этом он держался они не знают от, о такой вещи как усталость металла то есть угу. понятно что сегодня она держит эти сто процентов нагрузки а завтра когда металл устанет он там ну, начнет коррозии покрываться уменьшаться в размерах и так далее она там лет через пять уже не не сможет держать угу. те же самые нагрузки но мы даем запаса по прочности например там 150-200, а то и 250 процентов. Это же безопасно. В некоторых элементах. Да, в некоторых элементах такие, а в некоторых и гораздо больше. То есть, например, угу. плита. Касательно плиты, там плита, некоторые заливают на 35 сантиметров. Угу. Для чего? Самолет можно посадить на такую mm -hmm. мойку. А у нас заезжает там, если мы, например, в своей базовой, в базовом проекте заливаем 20 сантиметров 250 марки, mm -hmm. нагрузка на один пост, который может выдержать такая плита, 25 тонн. Mm -hmm. Где там 25 тонн заливает? 25 тонн на квадратный метр? Нет, или на, площадь, ну, да? Да, на, на, на всю плиту, имеется, чтобы она не а -а. приломилась. А 35, ну куда? Зачем Понятно. это все выливать просто так в землю? Это же траты, из, которые нужно окупать, которые mm -hmm. нужно потом, как бы заработанные клиентам деньги, потом... В дальнейшем их нужно будет оправдать, заработать. И ну, удивляются некоторые, почему мойка три года там себя окупает, или пять лет. Так нет, она может себя за там, полтора года, за год даже окупить, если вы ее правильно построите. И при этом служить она будет столько же, сколько обычная мойка. Сколько и мойка, построена в более дорогом варианте. Вот. Ну это и безопасность клиентов, которые приезжают на мойку в первую очередь, да, чтобы там крыша на, крыша на голову не упала и так далее. Это да, что, запас, да это запас прочности Возвращаясь к усталости металла, когда бы запасу прочности. Запас прочности, правильный, получить, там, если это мойка, например, на тех же... Ну, даже если на болтовых соединениях все равно там mm -hmm. сварочные швы присутствуют. Нужны опытные сварщики, которые mm -hmm. правильно пробарят, правильно знают вектора mm -hmm. нагрузки. Mm -hmm. Очень важно знать вектор нагрузки для того, чтобы правильные подкладки там ставить, мелочевки, мелочи разные, которые mm -hmm. а, в разы увеличивают прочность mm -hmm. конструкции. Вот. Mm -hmm. да. Соответственно, mm -hmm. можно это все сделать просто, недорого и при этом очень функционально и крепко и надежно. Спасибо большое за интервью. Было очень интересно. С нами был Рагим, начальник отдела строительства. Да, я от себя хочу сказать, что не стесняйтесь, если есть какие-то вопросы, нужна какая-то консультация по помойкам самообслуживание, как их расположить, что сделать лучше. Обращайтесь, всегда с удовольствием помогу. До свидания. До свидания.